Вот смотри, что интересно, как всегда перед съемками, стараюсь поговорить с людьми, которые знают нашего героя, знали его раньше. Это первый случай Дьяконова, когда не то, что слова дурного не было сказано, просто чисто елеелился, говорит, увидите Борю, скажите, что мы его любим. Надо будет, наверное, передать, что они его действительно любят. Меня поразило, что он родом из Свердловска да, и должен быть приблизительно на год к всем этим бандосам Екатеринбургским. А он пастором там работал, и церковь методистов, вот эта американская, началась и с Мне кажется, город этот, это какая-то парадоксальная вре с временем, пространством штука. Вот а мне кажется, никакой парадокса очень русская история, где и церковь, и бандиты, и технологии, и все это вместе, и в одном человеке, очень характерно. Привет, меня зовут Борис Дьяконов, сооснователь банка и сервиса для предпринимателей. Английского сервиса Anna Мани. Люблю яхты, люблю море, люблю путешествовать, люблю людей, люблю создавать сервисы, которые делают мир удобнее. Добрый день, друзья, приветствую всех на шоу «Первый миллион» программа о первичном накоплении капитала на канале 1 из битрикс для бизнеса». С вами я, Денис Самсонов, мой коллега Павел Кушлев и наш гость из далекого Лондона Борис Зяконов, который попросил его представить как сооснователь банка И из этого я сделал вывод, что, наверное, Борис уже не является человеком, задействованным в оперативном управлении этой структуры. Это верно? Я по-прежнему то, что в точке называется «Лидлинг якорного круга», но это больше такая стратегическая роль и в ну, совсем оперативные вещи вот, ну, вмешивался с очень чуть-чуть, просто когда там коронавирус, карантин, вот эта вся история начиналась. А так, да, так ежедневно не вовлечен. Ну и, собственно, второй вопрос, который я хотел задать в самом начале. Если вы представляетесь как человек, связанный с точкой, почему мы сейчас общаемся с Лондоном, а не с Екатеринбургом или не с Москвой? Правильнее было бы с Екатеринбургом. Я раньше жил в самолете на несколько мест, но в общем, сейчас карантин застал там, где застал. У нас с партнером, с которым мы развивали точку с Эдуардом Пантелеевым, есть еще один бизнес, точнее их несколько, но еще один, который в Лондоне, стартап под названием Манна и операционные усилия такие ежедневные у меня сейчас в Англии. А вот. давайте тогда начнем не с Лондона, а отмотаем время назад и, что называется, от печки станцуем. Вы... Человек, родившийся даже не в Екатеринбурге, а в Свердловске, родом из Советского Союза. Да. Свердловский Екатеринбург для, для нас, ну по крайней мере, в переходный период – это что такое? Это общество самой организованной и самой развитой преступности. Да? Все мы помним знаменитые Ой, аллеи. Но это, но это уже потом было. Ну да, да. Но это просто к вопросу об атмосфере. И при этом вы я так где-то видел в одном из интервью, начали работать очень рано и в больнице. То есть я так, я так понял, что Светлов дал нам таких я даже не знаю, людей, стремящихся к святости, с одной стороны, а с другой стороны, агрессивно пытающихся отнять последние нажитые. Вы в этом спектре, судя по первой работе в 14 лет в больнице, как раз к святости изначально стремились. Это что такое? Это семья? Нет, я, я очень... Я читал в детстве книжки про врачей, потом что-то в детстве достаточно много времени провел по больничкам. И... Меня как-то очень-очень притягивала профессия врача. Я думал, что ну вот, клево и, наверное, у меня получится. И Это я официально с 14 лет работал, а неофициально, по-моему, с 12 пристроился помогать, помогать в больнице, в кардиоцентре и как-то осваивать профессию из низов. Если я вопрос заданный моим коллегам, коллегой перефразирую попроще. А кто ваши родители? Я нигде не нашел о них информации. Что это за люди, какое воспитание вы получили? Хорошее воспитание, строгое получил. Мама, у меня музыковед, всю жизнь проработала в филармонии. А папа всю жизнь проработал младшим научным сотрудником в Институте экономики. А когда началась перестройка, он, когда только вот начались выборы, он был депутатом райсовета, горсовета, его трудовой коллектив выбрал как самого такого активного борца за справедливость. Потом он был сопредседателем, мне кажется, ныне запрещенного в обществе мемориал, помогал репрессированным, там, восстанавливал историческую справедливость, был председателем антифашистского комитета, так что вот я в какой-то такой семье вырос. Простите, но хорошо, не святость, но справедливость даже в родителях видно. А каким образом следующий шажок был сделан? Вы же каким-то образом довольно рано пришли в церковь, а, да, у нас один из учителей в школе переводил, а и Свердловск был очень закрытым городом, иностранцев вообще не пускали, и одни из первых иностранцев, которые приехали, это были методистские миссионеры, и он их переводил и позвал своих учеников, говорит, ну хоть послушайте, как настоящие американцы разговаривают, я пришел послушать и ну, подросткам и мне, мне очень понравилось, я до этого увлекался философией, пытался там разобраться в религиозной философии русской 18-го, ну 18 века, и когда услышал что-то такое очень понятное и незамутненное, простое и практичное, мне это очень-очень понравилось. Вот эти идеи, которые вы э, в те годы подчеркнули, мы знаем, что вы какое-то время и были формально э, сотрудником в церкви, да, если я... Пастором. Пастором, если uh -huh, так можно uh -huh, сказать да. корректно. Э, эти идеи, насколько сильно они сформировали вас и как человека, и как предпринимателя, и это уже в прошлом или это все еще с вами? А, как, как сформировали, я не знаю. Это, наверное, другим судить а, по поводу и, и идеи, они, они что же, они, если они однажды появляются, мне кажется, они всегда с, с, так или иначе ну, как-то со мной в, в когнитивном поле, а, но Вера, вера и сейчас со мной. Ну имеется в виду, что какие-то принципы основные, как кажется, вы их принесли через всю свою жизнь. Я так понимаю, что обучение в Луизиане, в колледже, это же тоже частично с помощью методистов, да, как-то было устроено или нет. Если вам так кажется, наверное, так, так оно и есть, да, в Лузяне я учился, там была половина стипендий от церкви, а половина стипендий от самого колледжа. А потом вы вернулись, и вот тут очень интересный момент, вы вернулись, и некоторое время были пастором, и одновременно работали в банке, а потом будто бы по щелчку стали банкиром. Расскажите, что это за щелчок? Или, может быть, банк тоже был какой-то методистский, прости господи? Не-не-не, банк, банк был, с одной стороны, самый обычный, с другой стороны, наверное, самый интеллигентный и технологичный из того, что тогда было на, на Урале, да и, наверное, вообще в России его возглавлял профессор Фролов, он так ну, любил ко всему научно и методично подойти, он кибернет математик по образованию, это все очень сильно отличалось от большинства банкиров того времени. Работу в банке я нашел случайно, и не хотел идти в банк вообще ни за какие ковришки, но параллельно с пасторским служением я хотел найти какую-то подработку, чтобы не быть обузой для церкви, для прихода и наоборот иметь возможность что-то отдавать, жертвовать и быть достаточно независимым. И а дальше я пытался устроиться в сотовый э, оператор, э, системным администратором, потому что я такой этот э, был айтишник, самоучка, и, и меня не взяли. Э, я там даже на две вакансии подавался, меня на обе не взяли. И, ну и что-то от безысходности согласился подхалтурить на по уставке на 4 дня в неделю помочь банку тогда сделать веб-сайт, интернет, создать внутреннюю сеть и Ну а дальше дальше в общем все и понеслось а потом, через несколько лет, ну, там в церкви, попросили, чтобы я переехал в Москву и чтобы отказался от светской работы, мне Потом, кстати, это правило отменили через год или два, но на тот момент мне показалось неправильным делать ни первое, ни второе. И. И вы стали банкиром. Я тогда решил, я решил ну. ну. И я, и я не стремился стать банкиром. Я просто. Мне нравилось создавать технологии, которые меняют то, как. Люди ведут дела. Мне я начал получать просто мощные эндорфиновые всплески от того, что вот раньше люди все как-то через задницу делали, а ты что-то сидишь, думаешь, придумываешь, с коллегами создаешь продукт, пишешь куски кода и у тысячи людей жизнь, жизнь меняется. Они получают возможность делать то, что они раньше делать вообще никак не могли. Ну и плюс вся тема с технологиями меня прям завораживала. И... Тогда я просто стал этому больше времени уделять, а потом меня позвали перейти в другой банк. Если «Северная казна» была на первом месте в рейтинге банков Свердловской области по всем показателям, то мы с Сергеем Лапшиным, который был мой начальник в казне, перешли в самый маленький банк, ведущий активную загробную жизнь с, с амбицией сделать его очень крутым, очень технологичным. Итак, в общем... Так даже, и даже тогда я не планировал быть банкиром. Мне просто нравилась возможность там с нуля собрать весь технологический стак. А вот это, конечно, обидное место, потому что можно было здесь посильнее потоптаться. А оно мне с самого начала было интересно. Он же вообще гуманитарий гуманитарище, Он философ и э, религиовед, судя по всему. И вдруг ты дымс приходит в банк работать программером. Тебе это не показалось странным? Ну, он сказал, что он самоучка. Я, конечно, хотел спросить, откуда. Но ты там увел разговор. Но это, конечно, вообще... Совершеннейшая фантастика. Чувак из Свердловска, который в 11 лет подрабатывал, я не знаю, в госпитале каком-то, да, я так понимаю, микронянечкой, потом, потом заинтересовался философией, потом его методисты увезли обучать в Америку, и он вернулся почему-то уже банковским практически программистом. Слушай, не все такие искусственные люди, как мы с тобой. У некоторых бывает какая-то интересная биография, это этот самый случай. Ваша христианская этика и ваша позиция бизнесмена, ну, в общем, мы предполагаем, что бизнес довольно жесткая штука, иногда бывает, они никогда не вступают в противоречие. Я, я вот, я же прям даже не то чтобы случайно, я специально не занимаюсь декларацией какой-то этики, потому что, ну, этика же такая личная штука, мне просто очень нравится определение, я не помню, у кого я его своровал, но точно у кого-то своровал, это то, что когда ты утром просыпаешься, должно быть не стыдно смотреть в зеркало. Это здорово. А скажите, все-таки, вам не стыдно смотреть в зеркало сейчас, и, видимо, было тогда, но, еще раз возвращаясь, это был Свердловск, известный, Екатеринбург, известный на всю Россию своими бандосами. Вот прошло сколько, 30 угу. лет, я до сих пор, и все, и тем более в Екатеринбурге, все помнят э, Уралмаш, еще чего-то. Как вы в этой атмосфере э, смотрели в зеркало? И вообще вы сталкивались с этими ребятами? Наверняка же. А, мы, мы с ними... У, у меня был первый вопрос, я когда еще в, в казну устраивался, я слышал, я, я, короче, я пропустил становление всего бансообщества, общества, пока в Америке учился. Я просто ну, не знал этих людей, фамилий, приехал сразу, вот там начал на работу ходить, еще что-то делать. Но я когда устраивался еще в самом начале в серную казну, я у всех спрашивал: типа, точно не с бандитами это все связано? Мне говорили точно. Ну, такой, ну расслабился. И дальше как-то жил, жил в мире, где это все происходило в параллельной вселенной, потому что. Ну, у Сергея Лапшина была очень простая идея, что надо держаться от государства, от бандитов как можно дальше и работать на так называемой ничьей земле, на, на рознице и так далее. Но потом в... По-моему, это был там, четвертый или ну, около четвертого года на Банк 24 Рус случилась рейдерская атака, и мы прям столкнулись со всеми этими бандитами лицом к лицу. Они оказывали ну, там, всякое давление, и, по сути, из нас денег выбивали. Это было очень-очень стрёмная очень неприятная история, я тогда, в общем, пошел в интернет читать, кто все эти люди, которые стали нашими оппонентами, Но ну, офигел. Потом мы столкнулись, там была еще такая нижнетагильская группировка, и у нас были акции, которые мы купили завода, где директора убили на охоте, и... Эти же люди звали меня с ними на охоту сходить, в общем, недвусмысленно намекая, чем она закончится. Там был, был период каких-то очень, очень лихих времен, когда ну, с этим совсем пришлось, с этим ну, прям злом, я иначе не скажу, пришлось столкнуться. Как справились, что помогло? Там помогла просто беспрецедентная смелость Сергея Лапшина в то время. Он, он закусился, он решил не прогибаться. И помогло в то время, стала создаваться вертикаль власти. И был момент, что, в общем, милиционеры, многие на этот Уралмаш работали. Но тогда появился ну, федеральная милиция. Тогда еще милиция, у которой, похоже, была очень, очень твердо сформулированная задача эти группировки разбомбить, не приняли наше заявление? Они совсем позади, все, вот никаких следов и каких-то последствий от этой истории уже сейчас вы не ощущаете сейчас сейчас нет кажется, что ну, тогда власть с, по крайней мере вот в той ситуации с такой фундаментальной зачисткой справилась. Борис, у нас программа про первоначальное накопление капитала и нам всегда очень интересен этот момент квантового скачка, когда человек из э, студента, э, не знаю грузчика выпускника университета вдруг становится миллионером. что происходит в этот момент? в какой момент вы э, из выпускника американского колледжа превратились в одного из ведущих российских банкиров и в одного из ведущих предпринимателей, где вот этот скачок произошел? Там история, история была ну, примерно такая, когда я просто спокойно работал в северной казне на зарплату, делал сайты, и по тем временам неплохо платили. И когда Сергей Лапшин позвал в «Уралконтактбанк», это был большой риск. И изначально он меня не звал как партнера, не звал как соакционера, Речь шла ну, просто о том, что я буду одним из многих, кто поможет сойти инфраструктурой. Мне это нравилось. Но в процессе переговоров э, он договаривался с человеком из 20, кто придет э, этот э, Урал Контактбанк тогда поднимать. а Его все кинули. И все решили не, не ходить. А, и мне так тогда обидно стало, думаю, ну все кинули, ну, ну это ж как-то нехорошо, я ж так не буду делать. И я, по сути, один, кто пошел с ним в самом начале. И это было очень клево, потому что там образовался большой фронт работ, вместо того, чем я планировал заниматься, надо было вообще заниматься всем подряд, и там и розница, и тем, и всем, и мы с ним договорились, кто что будет делать, и я побежал какие-то эти штуки делать, и он мне тогда предложил стать с акционером, и э, позже э, там доля, доля еще увеличилась, и так вот э, я стал с акционером банка. Притом, это, это же в общем не гарантирует денег, что, что тогда еще, нам, нам очень повезло, тогда рос суверенный рейтинг России, и я к этому был непричастен, но ребята очень успешно отработали на бирже, на росте рейтинга, на суверенном долге. И мы как банк в целом, в целом очень много заработали, и... Мы большую часть этих денег после этого можно сказать проинвестировали, можно спустили, инвестировали в розницу, в офисы, в развитие и. Потом это все очень долго еще пришлось отрабатывать. Но вот первые, первые шаги были такими, то есть переводя на русский просто случайно. Ну, то есть сначала бандитов бог отвел, а потом привел, собственно, или наоборот, да, привел к там, какому -то... Там наоборот, мы вначале наоборот. заработали, потом тут же появились бандиты, да, в общем. Ну, неважно, кто-то как будто бы вел по жизни, а ну тогда все-таки мирской вопрос, простите. А когда реально... Вы поняли, Хорошо. что у вас в руках очень много денег? Ну, по крайней мере, на, по вашему разумению, никогда столько не было? О, это, это я прям очень очень помню этот момент. Был период в районе 2007 года, по-моему, когда банки торговались чуть ли не по 3-4 капитала. И я помню... Мы взяли наш капитал, все активы. Я сейчас понимаю, что мы вообще безумно неправильно все считали. Но э, мы все посчитали, потом умножили на 4 и подумали, вау, если это сейчас продать, это просто какие-то бешеные деньги. До пенсии надо не, не работать. Но потом мы думаем, ну надо нам просто еще чуть-чуть потерпеть. Все такими темпами мы через 2 года будем стоить в 2 раза дороже. И э, я прям... Аж дурной был, аж спина расправилась. Я думаю, вот я теперь столько стою, это же вот такие большие деньги. Притом понятно, что их никто в руках не держал, но в голове уже успели их чуть ли не потратить. Мы там на полном серьезе думали самолет купить, еще что-то. А потом случился набег вкладчиков, и там был большой банкопат на Урале в 2008 году. И тогда мы выяснили, что все, что мы думали, стоит миллиарды, стоит ноль. Борис, а... я правильно ли услышал ваш ответ, потому что это настолько невероятно, что в это сложно поверить. Через нашу студию прошло некоторое количество успешных и состоявшихся людей, и вы, кажется, первый из них, кто объяснил причину своего богатства словом ну просто повезло. Действительно, вот это везение сыграло решающую роль? А, думаю, да. А вот этот прям потрясающий момент я искренне тронул, потому что все наши предыдущие гости на этом вопросе надували щеки и говорили, что я заработал свои деньги упорством, трудом, какими-то сверхспособностями. Другой человек говорит, ну, ну просто повезло, вот попал в нужное время, в нужное место. Что, кстати говоря, наверное, в 99 случаях правда. Я думаю, что так и есть. Более того, он и во всех интервью так говорит. Это не то, чтобы он раскрылся. Но, конечно, я вот себе это придумал, что как-то его путь связан с тем, что он заинтересовался философией религии, и как будто бы Бог его ведет. И что-то к нему там по пути прилипает. Ну, и скромность, она, как известно, порча всякой гордости, что мы в этом комментарии наблюдаем. Наверное. В случае, когда вы столкнулись с обманом, когда вы столкнулись с некорректным поведением бизнес-партнера или что, наверное, чаще бывает сотрудника, вы прощаете или наказываете? Вы склонны забыть или вы склонны запомнить? Вообще, что правильно, кстати говоря, в данной ситуации? Я честно честно не знаю, что правильно. Есть ситуации, где мы ну, как-то очень строго себя ведем и там, правоохранительные органы все несем и в суд идем, есть есть ситуации, но ну это но ну это простая ситуация, когда когда деньги украли, Их же там в конечном счете не, не у нас украли у клиентов украли, и но ну это просто ну вопрос того, что такие штуки нельзя допускать, это в, там, в первую очередь про ответственность перед клиентами, но есть, есть такая пословица, я сейчас, наверное, перевру, но она звучит примерно так, что один идиот вилкой укололся, и сейчас все в столовой котлеты ложками едят. Это про то, что компании часто создают правила, исходя из самых-самых дурных сценариев. Исходя из того, что кто-то когда-то повел себя не так, и теперь все вынуждены страдать. И выбор, который у меня вот, ну, всегда, вс всегда я себе задаю, продолжу ли я а, после этого доверять. И иногда прям приходится себя заставлять и следить за тем, чтобы остальные не страдали из-за того, что кто-то решил вилкой уколоться. А, простите, а у меня есть продолжение немного, чуть-чуть там про доверие и снова про ваше методическое прошлое или настоящее. Мне почему-то кажется, что то, что вы в своих компаниях вели вот это народовластие, охлократию или как она там называется, это вот отражение, я не знаю, каких-то подростковых исследований в области философии, а потом того, чего вы наслушались и научились у методистов. Это оправдывает себя? Вас часто там обманывают внутри, может быть, даже не напрямую, не воруют, я имею в виду, а обманывают в ожиданиях. Люди, которым вы доверили отчасти быть э, руководителями самих себя. Когда я исповедовал и практиковал очень-очень директивный способ управления, я был разочарован гораздо чаще. Давайте поговорим про технологии. Есть у меня, возможно, субъективное ощущение, что Россия в области финтеха является, ну, если не глобальным лидером, то около того, это правда, и если да, то с чем связано? России... Это когда-то было так. Я не уверен, что это в ближайшее время будет так. У России было очень большое преимущество. В России банковская система позже появилась. В развитых странах куча банковских систем до сих пор на мейнфреймах живет. И там протоколы реально до сих пор под перфокарты сделаны. И... В, в ситуации такой догонять людям гораздо гораздо гораздо сложнее, потому что им надо кучу всего менять это там миллионная база клиентов и все в России все просто стало появляться чуть позже самый самый большой вызов был у Сбера и он его ну, заканчивает преодолевать вот эта известная шутка где карту получали где карту там получали, там и продлевайте, это, ну, к сожалению, просто тяжко эти наследия. Но в большинстве своем российские банки этого груза прожитых лет и накопленных мейнфреймов не имели. И поэтому все получили достаточно свежий старт. Но даже Америка несчастная до сих пор не может с магнитных карт соскочить. Там, там ну, чипа особо не было в России, ну там чип был... Практически сразу. И это в какое-то время дало, дало очень хорошую возможность. С другой стороны, в России нет экосистемы для финтеха. Уже, похоже, в ближайшее время не будет. И здесь мы начали отставать. А что такое экосистема финтеха? Это когда есть достаточное количество инвесторов, когда есть достаточное количество независимых игроков, когда любая компания, которая хочет поиграть в финтех, может прийти, найти себе банк-спонсор, подключиться к нему как к инфраструктуре. Вот всего этого нет. А вы не работаете частично на то, чтобы, ну, если не стать целиком такой инфраструктурой, но, по крайней мере, часть этой функции взять на себя, я имею в виду, ваш банк? А... У Точки был, был опыт процессирования. Точка, по сути, была таким банком для Рокета и достаточно долго его процессировала. И это ну, чуть другая роль. Это очень... там Есть такой философский конфликт. Ты свой бизнес развиваешь или помогаешь кому-то его бизнес развивать. Это чуть, чуть разная направленность. Надо заниматься или одним, или другим. А Точка планирует сделать так, чтобы компании смогли к ней присоединиться и, и пользоваться, и свои продукты предлагать, предлагать нашим клиентам. Это мы делаем. Но это не то же самое, что такая честная полянка для финтеха с инвесторами, потому что ну, мы знаем, что в России есть две компании, которые так или иначе всех подряд покупают. Сбер Назовите и... их, это Сбер и... Мы можем назвать эти две а компании. Да-да-да, дальше... ну дальше в зависимости от отрасли. Если речь идет о бизнесе, это 1С, если кто-то что-то другое, то это скорее Яндекс и в общем все. То есть вариантов, вариантов выхода и роста у большинства фаундеров не так много. Вы сказали, как только ты достигаешь какой-то стадии, тебя тут же хотят купить. Вот есть история про то, как вас хотели купить. Насколько я знаю, Тиньков хотел купить и банк, и вас лично в качестве сотрудника. Не расскажете про это? Мне кажется, Олег об этом очень хорошо в своей книжке написал, ну и в общем не надо пересказывать книжки великого автора, я бы только внес одну корректировку, это не потому что мы выросли, а потому что мы были в отчаянной ситуации, мы обсуждали сделку и вообще возможность того, чтобы Тиньков как банк, не как человек лично вышел на этот рынок после того, как у Банка 24 отозвали лицензию. Поэтому мы были не в стадии, когда мы были большие и великие, а когда мы были без ничего, кроме горящих глаз. Есть, опять же, легенда, возможно, это и не легенда, а правда, в том, что Олег Тиньков сказал, что «ну хорошо, я не могу вас купить, тогда я просто воспроизведу» в рамках своей структуры все те решения, которые являются вашими ключевыми преимуществами. Во-первых, это было или нет, ну хорошо. А если было, мы видим, что Тиньков действительно воспроизводит практически все то, что изначально отличало и 24, и точку. Удалось ли им это, и остались ли до сих пор какие-то ключевые преимущества, что-то, что вы умеете, и в России никто другой пока этого не делает? И с огромным уважением реально отношусь и к коллегу и к команде его и когда мы выбрали это не то что он ну, не смог мы выбрали дружить дальше и развиваться с открытием а не с Тиньков банком а после этого да там ребята закусились и сказали мы сами сделаем и позже в общем благодарили нас за то что ну как-то Примерно показали, рассказали Мне кажется, там сейчас Все развиваются Самостоятельно и независимо и период, когда все так уж сильно Друг у друга копировали, уже прошел Просто потому, что все уже все друг у друга скопировали Из, наверное, из важных вещей Скопировать можно приложение, нельзя Скопировать ДНК компании И ДНК у Тиньков И у Точки очень разные А в чем, собственно, разница Этого ДНК? А, точка, как а, компания, вот в ее нынешнем виде родилась, когда группа людей сказала, а, блин, мы хотим а, что-то сделать и вернуться в этот бизнес, а потому что нас там ждут клиенты, потому что нам клево работать друг с другом. И это был основной посыл. Ну, если, в общем, будут деньги в процессе зарабатывать то, слава богу, а, ДНК... А, Тиньков как компании, я не, не возьмусь описывать, мне кажется, опять же, кто другой это лучше сделать, но мне почему-то кажется, что там другое ДНК. А Если какой-то какой специфический клиент именно вашего банка и как скажем, клиент Тинькова, и клиент Сбера, и клиент Альфы, и вы отличаете примерно, что вот этот бизнес, этот тип предпринимателя скорее наш, и нам с ним будет хорошо, и ему знаем будет хорошо. А, так, было, так было до недавнего времени. Мы говорили, что наш предприниматель – это тот, кто еще сам вовлечен в управление бизнесом, это еще не такая большая структура, это человек пассионарный, грубо юноша или девушка, еще не посидевшая с айфончиком, любитель технологий, но ну, что-то такое. Сейчас, сейчас все, все гораздо шире, по сути наш, наш клиент это тот, кто хочет для себя банк, тот, кто хочет для себя сервис, который будет за него, при этом мы сейчас обслуживаем условно как таксистов, вынужденных предпринимателей, так и очень и очень крупные компании. Вы сказали, что вы сейчас занимаетесь в большей степени стратегическим управлением в точке, а не тактическим. И это очень интересно. А в чем сейчас стратегия? Какова стратегическая цель? К чему вы ведете банк? У нас одна из традиций – это не рассуждать о планах. Yeah, yeah, понятно. Но no, <laughs> Тогда... планы все-таки и стратегии это разные вещи. Да? Мы не говорим то, да, что вы сделаете завтра, но у вас же есть какое-то видение на горизонте такого э, прекрасного банка, э, к чему вы стремитесь? Светлое-светлое будущее, и, и, и я, бы, я бы уточнил, что у, у точки миссия делать мир удобным для бизнеса, и это, это чуть шире банка, и это про то, чтобы брать вещи, которые сейчас крайне неудобны, и делать их удобными, и мы видим для себя кучу возможностей в этом амплуа нарядно выступить. Борис, вот снова слово «миссия», она, по-моему, не совсем бизнесовая. Опять же, к вашим методистам каким-то уходят корнями. Вы гордитесь, что, по крайней мере, в прошлом году вы говорили, что вы сейчас самый большой банк для вот такого рода предпринимателей в мире. А это в числе... Угу. Если исчислять, это, это что такое? Это сколько... Сколько этих предпринимателей? Это больше Вы 300 тысяч такси... клиентов, больше двух тысяч сотрудников. А слово, слово миссия, оно из, оно из Конституции и Холократии. Оно мне, кстати, раньше всегда очень не нравилось, когда его в бизнесе используют. Я думаю, ну, вот не смешивайте, Божий дар с яичницей. Вот, ну, зачем? А, а выяснилось, что это очень важная штука, когда люди понимают, зачем они здесь и для чего они здесь. По-моему, Симона Синека есть очень клевая книжка об этом. Начни с вопроса, почему? А, зачем? Нафига? Вот по большому счету Purpose Mission миссия отвечает на вопрос. Нафига. Это прекрасно. А, а вот тогда у меня такой вопрос. Нафига вы уехали в Лондон, если у вас в Москве и Екатеринбурге самый большой банк для предпринимателей, где есть миссия, есть какие-то ответы нафига, и я так понял, из вашего, из вашего объяснения есть перспективы. Нафига в Лондон? Мы с Эдуардом договорились вместе, вместе работать, и когда начали делать Анну, я вроде как участвовал, но, но издалека. И в какой-то момент стало понятно, что ну, издалека помощник так себе, и просто надо... ну понять, почувствовать, как, как все живет, и не создать нарядный сервис, находясь в Екатеринбурге с пятичасовой разницей. Плюс я искренне верю, что точка в чем-то, не в чем-то, во многом переросла меня, и у меня основной драйв там сейчас – это видеть, как растут, развиваются лидеры, как компания существенно больше того, чем, есть, чем она могла бы быть, если бы я там... Сидел с утра до вечера за веревочки, дергал. Это мне ничего не мешает сейчас. Хоть, хоть на лодке находиться, хоть в Лондоне, хоть на Луне. Борис, Хотя а вот на Луне, ну, там. на Луне сложнее, холодно просто. Кто такой Эдуард? Uh -huh. Кто такой Эдуард расширенный? И, и Анна, я так понимаю, что это была британская версия точки, а потом это превратилось абсолютно uh, no-nonsense админ или что-то такое, да? Угу. Это да. Что да? Это что за админ? Это что что за админ такой? И что это вообще? Это чатик? Это умный сейчас, чатик? Сейчас, это... Сейчас, сейчас, сейчас расскажу. Да, с Эдуардом мы познакомились в 2008 году. Он участвовал тогда в сделке по спасению санации банк 24 и Позже мы с ним вместе, собственно, начали трансформировать Банк 24 в такого диджитал-игрока для малого бизнеса. Вместе делали, создавали, раскуривали проект «Кнопка». И, в общем, мы все такие ключевые проекты делаем вместе и он, он первый начал как-то искать возможности, и нас вначале позвали, там, в общем, долгая история, но, чтобы ее сжать, нас позвали в Англию, и мы, когда мы начали смотреть на рынок, рынок был шикарнейший, ужасный, и мы подумали, блин, надо просто, даже если мы 30% точки скопируем, мы тут всех порвем. Но мы очень долго раскачивались, и... На рынке появилось множество игроков, и это даже, наверное, хорошо, потому что уже ну, эволюционно видно, что точку копировать не надо было. И все, кто примерно по этому пути пошел, я думаю, не очень плохо кончат. А наш, наш подход по итогу стал создать абсолютно нонсенс админ, помощника, который выступает в виде бота, где-то в виде людей, который и банк, и решает другие вопросы, связанные с бизнесом. А вот здесь, конечно, надо было, наверное, расспросить поподробнее, ну давай я тебя расспрошу, потому что ты похоже про эту историю, знаешь больше, чем я. Что это за Анна? И это что, это умный помощник, это чат или это какой-то интеллектуальный банк 2.0, вообще что это? Ну, такой нео-банк -нео какая-то смешная история. Они выпустили карточки, которым привязан интерфейс в виде чат-бота. А еще эта штука мяукает. Ну, там у какая-то маркетинг, очень смешной было Якобы они отбирали мяуканье самой лучшей, самой кошачьей кошки, что-то такое. Но смысл-то в том, что э, где-то, собственно, диаконов говорил, что бизнесмену в общем, если он банковским делом сам не занимается, банк не нужен. Ему нужно, чтобы от него отстали, чтобы за ним не пришли налоговики или еще кто-нибудь. Какая-то штука, которая решает вопросы. Я так понимаю, что там какой-то псевдоискусственный интеллект, который просто чуть-чуть бухгалтер, Чуть-чуть дел производитель, бумажки перекладывает за него, и как бы все само делается. Интересно, знаешь, что, что они эти вопросы решают в Англии, где, ну, вроде бы, говорят, очень разумное законодательство, и там это, в принципе, не так сложно. И, хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, там как раз это, это сложно, именно там вот этот чат-бот решает задачи, которые в России не стоят. Я так думаю, что они привыкли, что там есть люди, которые решают эти задачи, и это стоит денег просто. Или времени. Мы просто не представляем, насколько Россия вперед ушла. Какая-нибудь точка, какая-нибудь кнопка, Тинькофф или даже Сбер сейчас решают большую часть твоих задач, а у них банки создавались столетиями, и вот такие же дремучие. Допустим, Дяконнов поможет. У вас есть фраза, я читал ее в одном из ваших интервью, может быть, ее приписывают «деньги разрушают дружбу». И вас цитировали в контексте отказа вашего банка на каком-то этапе, в принципе, заниматься кредитованием бизнеса, а вы занимались только обслуживанием. Насколько я знаю, сейчас точка выдает кредиты. Что-то изменилось в вашем взгляде на взаимоотношения денег и дружбы и вот их возможности разрушить одно другое? А мы мы по-прежнему, то что называется брокерим, мы предлагаем чужие предложения, то есть мы понимаем, что люди все равно пойдут за деньгами. Поэтому у нас есть предложения на полке от там, Пети, Васи, от кучи игроков, разумеется, от материнского банка, от открытия. Мы помогаем людям удобно получить кредит, а мы сами не кредитуем. У нас есть в, ну, в, там, в процессе несколько предложений по финансированию, но это не кредитное предложение. А в более философском смысле, я смотрю на вашу биографию и вижу, что ну, вы за свою карьеру бизнесмена прошли большое количество сделок, вы деньги, вы зарабатывали. Этот процесс, он может пройти для дружбы безболезненно? Я думаю, да. Тогда, а можно вернуться все-таки к вашему админу без нонсенса? Как вы строите, это такой не нео-банк, а нео-нео-банк, банк-бот, да, что-то такое, э, умный mm -hmm. ассистент. Ну, ну, расскажите, каким, по вашему мнению, должен быть, я не знаю, банк 2023 года? Как вы, вот что вы строите? Или это секрет, и вы не хотите его сдавать пока что рано? Опять же, да, не очень, как и в другом бизнесе, не очень любим говорить про планы, но основные все новшества с банками, они так фундаментально закончились. Пока не поменяется сама платежная система, все примерно так и будет. Основные инновации лежат в сфере того, как деньги вплетаются в бизнес. И вот мне кажется, тут можно развернуться и красиво выступить кстати давайте развернем вот действительно развернемся как вы сказали вы смотрите на бизнес своих клиентов с точки зрения банкира вы смотрите на бизнес большого количества компаний вы можете глядя на то что происходит с платежами с финансами компании выделить те звезды которые выстрелят выделить предприниматели которые идут к своему миллиону что их отличает не знаю. Наверное это люди, которые видят возможности там, где большая часть видит угрозы. Мне очень понравился как-то мы встречались с клиентами. Я помню, это было опять после очередного кризиса, когда очень сильно рубль упал и валюта выросла. А человек торговал фурнитурой для мебели. И вот эти всякие простые там винтики, болтики, закрывашки, ручечки, они просто стали каких-то космических денег стоить. И он мне рассказывает про свой бизнес, я на него смотрю с жалостью, думаю, блин, чувак, что ж ты делать-то будешь? Ну, там сейчас... Гораздо дешевле все научится делать и кто за эти деньги будет покупать, а он на меня смотрит и говорит, слушай, я вообще не парюсь, потому что ну, у меня же не процентов рынка, если было бы 100% рынка, ну, я бы, понятно, переживал, у меня там 3-5, не есть куда расти. Пусть остальные падают, я буду развиваться. Я подумал, офигеть, вот. Ну, кажется, ты не ожидаешь такого клевого геройства и такого позитива от человека, который фурнитурой торгует. Борис, а вам есть куда расти? А... Вы, вы еще готовы удивить бизнес-сообщество журналистов, которые рассказывают о бизнесе? Мы еще услышим какие-то удивительные новости про Бориса Дьяконова? А, я не очень стремлюсь, чтобы удивительные новости про Бориса Дьякона вы услышали. Потому что, ну, что я что-нибудь клевое сделаю, что с моста спрыгнул, ну, кликов будет примерно одинаково. Кстати, с моста, наверное, их будет больше. А, ну, мне, тем не менее, хотелось, чтобы бизнесы, которые мы делаем, чтобы они прям сильно меняли жизнь людей к лучшему. И как для тех, кто в них работает так и тех, кто ими пользуется. И здесь, ну, честно, хотелось бы не сколько журналистов удивлять, сколько клиентов, которые бы говорили «охренеть». Я не думал, что это так просто можно сделать. А у меня такой вопрос. А, собственно, вне бизнеса Борис Дьяконов, он куда стремится? Что такое будет для вас, ну, не пенсия, а выйти условно на покой? Вы... В своих выступлениях часто поминаете великих педагогов. Вы как в школе или в ВУЗе будете преподавать? Или все-таки говорят, у вас есть большая страсть яхты? Большая у вас яхта, может быть, на ней жить станете? А, да, я очень, я очень хочу прям много, годик-другой путешествовать. И на яхте, если где-то потом удастся продолжить преподавать, я сейчас преподаю один-два дня в неделю, то ну, тоже будет клево. А, Бориса у меня странный вопрос. Вы на нескольких интервью, которые я видел, все время с этим большим черным кольцом, что это такое? Это может быть... Да, это? Да. Нам страшно и интересно, мы не удержались. Ага, это есть стартапчик такой, называется Aura Ring. По большому счету это фитнес-браслет, сжатый до кольца. И он сон записывает, смотрит, как сильно ты в течение дня шевелишься, какие-то подсказочки дает. Ну, в общем, фитнес-браслет. И что, помогает? Да, да, да. Я... Одну вещь он дает точно понять, что обжираться и выпивать перед сном очень плохо. Очень плохо. Спасибо, друзья. Так это что было... могу вообще всем, всем сэкономить кучу денег на этом гаджете и заранее сказать, чему он вас научит. Не ешь перед едой. Я понял. Перед... И вот это, конечно, не то чтобы это интересное место. Я просто выступил тут невероятно. Он говорит, это у меня не кольцо, а фитнес-браслет. Ну, ну, может. кольцо не... власти, кстати, говорит. Да-да-да, черное причем. Он говорит, все очень просто – можно не покупать. Просто меньше жрать и бухать нужно. На перед ночь. сном. А я отвечаю такой: не ешьте перед едой, я считаю, что это лучшая шутка. Вообще. А я считаю, что была лучшая проповедь от Бориса диаконова Меньше жрать и бухать перед сном. И вообще жизнь станет лучше. Ну да, наверное. Спасибо, друзья. Это было шоу "Первый миллион программа первичное накопление капитала на канале 1С Битрекс для бизнеса. С вами был Денис Самсонов. Павел Кушелев и Борис Дьяконов человек, который очень скоро обязательно пересечет мир на собственной яхте. Борис, спасибо большое. Денис, Павел, огромное спасибо, очень очень приятно было.